Всем привет! Недавно на могиле Волчик на Новодевичьем кладбище установили колонну с ее бронзовым бюстом. На открытие памятника не пригласили ни коллег, ни друзей Галины Борисовны. Галина Волчик не стала в декабре 2019 года. Свой последний приют легендарный худруг современника обрела на Новодевичьем кладбище. Долгое время на могиле не было ничего, кроме простого креста и портрета в рамке. А на днях, наконец, появился памятник – белая стела с бродсовым бустом. Казалось бы, событие важное, о нем точно должна говорить вся театральная Москва. Но открытие монумента прошло тихо, практически тайно, в присутствии лишь самых близких родственников. А сообщил о нем Стас Садальский, поведавшим о том, что внешний вид обелиска его расстроил. Позвонила бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цеплакова. «Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови, а никто об этом не знает. Ни актеры, ни в театре, который она боготворила». Друзей и коллег Волчек на памятную церемонию действительно никто не пригласил, а поклонники назвали обелиск по меньшей мере странным и захотели посмотреть в глаза автору шедевра.